Доброе утро. Доброе. Ну что? Единственное место в городе, где можно посидеть. это не просто кофейня? Да. Тут даже поесть можно. Ну, давай. Завтрак тайской едой. Да. А, все по-тайски? Окей. Они, ага. вот эту. Ага. Тебе. У меня тоже. Подкрапал? Да. Подкрапал. Хай май. Хай май. Хай май. Хай май. Два подкопала, у тебя с чем? У меня с курицей. А у меня со свининой. Вот. И я тебе дам яичко. Да, давай. Тут что-то как-то я не понял. Я думал, что яичко в комплекте подкопала. Ну, обычно. обычно. Да, то есть как бы по-любому. Нормально вообще. А нет, остроя. Показалось. Традиционная это. <связать> Вам фаранки как приготовить? Чуть-чуть? Да, чуть-чуть. Положим То тогда я... один перец да, вместо пяти. Один это много. Один, но большой. Не знаю. Может забыла сказать тому, кто готовил. Острое. Ну, хотела, хотелось, хотелось острого, на самом деле. Я плюс-минус был еще готов к этому. Что? плачешь? <связать> Давай. 15 лет в Ирландии не должны были были бесследно. Ты должна уметь есть эту пищу, наблевать слезами. потом. Как они? кока колой Они так делают. Да, да. Южики кололись, плакали, но продолжали жрать кактус, да? Да, да, да. О, пошли в ход, отлично. Здесь, конечно, красивое, а вот пляж такой себе. Для его особо особый нет этого пляжа. Это просто сейчас отлив. Когда вода вернется, она же возвращается то сюда. Прямо прям бордюр. Мусор этот весь закроет. Да? Да. А и по, по сути у них получается и пляж, Да, то нет. есть он по, прям подходит сюда под камни. На набережную, видишь. Камни специально. Но они насыпают вот эти, я так понимаю, баржи, они копают песок для того, чтобы потом насыпать сюда пляж. А, ну и вот там идут вот ремонтные Уже что-то накопали, остров Да, они говорили, что будут э, Ну, не реставрировать, а расширять, в общем Скоро у нас будет не Патая, а рио де с огромным широким пляжем, да, это в рио да, да? Да, как насыпят нам тут километры пляжа по всему городу Уже все перекопали Ну, кстати, это не единственное место, где сейчас копают Сейчас в Паттайе начался еще один такой большой очень проект И давайте покажем Это бич Ро, вот мы в самом ее начале. Посмотрите, какая здесь, ну не знаю, ну не красота, конечно. Ну была красота, но что-то все перекопаю, видишь. Решили надо еще лучше, чтобы прям кровь из глаз от красоты была. Вот вид в другую сторону. Начало бичро, вот видите, от эль и Здесь вот такое. Решили у нас э, немножко отремонтировать набережную, которая вроде как и не сломалась. Вот. Но потребовала, видимо, по соображению кого-то в мэрии, обновление. Навезли технику. Мы ну, видели в наших э, стримах последних, мы как раз уже один стрим или когда выгружали эту технику. Это же можно назвать реновацией? Это реновация? Реновация, да. Третья фаза после первой, то, что насыпали, вторая была, там, ливневки делали, расширяли дорогу. Это третья фаза. То есть оно было запланировано уже достаточно давно. И давно продолжается. Сколько, наверное, лет 6, да? Сначала первой фазы, вот сейчас третья. Тут было связано начало этих работ со скандалом небольшим. Местные активисты, увидев, как э, начали вырубать деревья, приехали, устроили небольшой митинг. За митинги здесь не сажают, они привлекают внимание, и привлекли внимание мэрии города, которая сразу же приостановила работу, на всяком случае, по выкорчевыванию деревьев. Подрядчикам этого дела все выступают здесь в уныленно. не знаю, что они хотели, может, хотели просто... Старые выдернуть, все переделать, всю пляжную улицу, потом новые поставить или старые вернуть на место, не знаю уж, как насколько они выкорчевывали, бережно или нет, но, в общем, это всех возмутило. Настолько возмутило, что активисты, в том числе, и стали задавать вопрос мэрию, а не лучше ли деньги не тратить на вот это вот все, а потратить на пандемию, там людей накормить, помочь и так далее. На что мэр рассказал, что на самом деле это не бюджетные деньги, это целевые. Куда? Это программа развития восточного коридора, куда входит провинция Чонбури, район по улучшению состояния всех этих территорий и большая программа на много лет по реставрации бич-роуд, пляжной полосы. Ну а деньги сами откуда? Деньги инвесторов. Привлекали инвесторов многие долгие годы. И вот теперь нужно отчитываться. Время наступило. Третья фаза реставрации должна сейчас была начаться, ну она и началась. Вот они ну, показывают. То есть все по времени, не потому что там у некоторых предприятий просили доходы, им дали такой бюджетный подряд жирный на сколько миллионов? Нет, ну это больше ста миллионов, больше но это 100. было да запланировано есть... давно, просто пришло время. Никто же не думал, что будет пандемия? В общем, мэр всех переубедил, вот. вырубку деревьев остановил, но копать продолжили само собой. Ну и результатом стала такая живописная траншея, которую вырыли за первую неделю. Вдоль практически, ну от начала бич практически до майк шопинга И больше это все похоже на то, что окопали пляж, сказали нельзя купаться, все равно вам зачем на пляж ходить. Ну, да. Море не приближайтесь. Препятствия, то есть они сначала баннеры поставили, а потом ров выкопали. Осталось колючая проволока, да, да, да, да. И крокодилов в ров кинуть да. свободные есть тоже еще одно предприятие, простаивает без работы. Да. Ну, гнусь пристроили, можно крокодилов сюда пристроить. Смотри сюда. Вот интересно, я думал, они что-то откопали, а это похоже, они делают что? Ну, дорожку Тро себе. Дорожку себе. То есть она просто ниже ниже тротуара, на, не знаю, на полметра. Это второй тротуар будет. Потому что как бы траншея это под нее. Mm -hmm. Это можно узнать вообще план, что они хотят тут построить, сделать? Рекламный баннер есть там вначале? Ну, собственно говоря, вот он, как и на любой стройплощадке информационный баннер где там прописана работа подрядчик все дела и здесь вот удачно для общественности есть пояснение в виде баннера как это будет выглядеть о даже карта есть посмотри есть карта с сойками поделенная на зоны зон а зон b зон c и так до зоны j то есть не будут кусками такого делать. Протяженность нашего пляжа здесь сколько, 2,5 километра, да? Примерно там что-то. Да. Ну, а во всяком случае, по-моему, было заявлено, да, что они там свыше 100 миллионов потратят на 2,5 километра пляжа. Угу. Откровенно говоря, глядя на фотографии, я больших каких-то изменений не вижу. То есть вот, в общем-то, оно плюс-минус сейчас так здесь у нас и выглядит. Ну, я запомнила точно то, что будут делать общественные туалеты. То, что будут делать зоны для детей, видимо, какие-то площадки. Будут больше лавочек делать в тени для отдыха. В тени чего только непонятно, если деревья уже вырубили наполовину. Не, ну слушай, у нуча очень много деревьев. Лишних. Лишних, да. У них же там целые такие плантации, которые они продают для различных отелей. И в городе высаживают, потому что не первый подряд у них, допустим, при въезде в Паттайю, седьмой трассы слева-справа, облагороженная территория, это Нулгнуч строил. А на второй Джамтиеновской, то, что вот пару лет назад деревьев поставили ну, между, ну, на разделительной полосе между направлением движения, тоже это Нулгнуч сделал. Так что у них а, есть плантации, на которых уже подросли новые деревья, которые нужно куда-то реализовать, так что, я думаю, не в этом проблема. Но вот просто интересно, смотри, да, то есть тут я вот вижу, что, что здесь будет шире тротуар. То есть они расширяют тротуар и делают более какие-то удобные а, сооружения, вроде туалета, туалеты на пляжной улице в Паттайе. Да. Такого ж никогда не было. Никогда не было, и вот опять. Хорошо, просто главное, чтобы они это все закончили к моменту более-менее такого открытия ПТИ, ну вот когда песочница в ПТИ заработает, а то будет не айс, да, заработала песочница, а здесь... Э, но вообще-то проект на два года. А, то есть они два года будут тут ковырять? Да, это Эх, не на шума. пару месяцев, это проект Все на два понятно. года. И я думаю, что отели, которые сейчас закрыты, перед которыми вот эти окопы, они, наверное, даже благодарны тому, что сейчас нет туристов. Что это сейчас пока что? Потому что они, конечно, многострадальные, эти отели, их уже дважды, представляешь, вот так вот окапывали. Ну, вот ближайшие как раз. А Мари и Holiday In. Ну, помнишь, сначала песок насыпали, здесь все огородили, да, да? баннеры поставили, стены оградили. Потом они в сезон тут начали расширять Потом дорогу. Копали, и тут да, просто было. Ливневку, дурбом. дорогу опять. Все, все возмущались, что это, когда на Новый год. И так пробки в вот, А еще это, тут под дороги оставили одну полосу. Да Да, это же вся пляжная будет, поэтому всех коснется. И Эйвон, и все вот эти вот. Затяжное строительство. Конечно, все попадут. Обрати внимание, какой отлив. Сильные. Лодки стоят. Uh -huh. Стоит до моря идти идти. Что-то собирают, ходят, вот тоже, да? Я туда походил, посмотрел, что они не собирают. Копают. Нельзя. В общем, вот такие вот у нас изменения. Грядут. Грядут. Да и уже идут. Вот они бы еще вот эту, с этой штукой разобрались около вывески Патая, а то оно стоит как живое напоминание как монумент всем инвестициям в недвижимость в Паттайе, да? Наглядный пример. Некоторые продавцы из Китая такие, как Продолжается эпопея вот с этим вот устройством, которое я купил. Это второй модем для стримов, чтобы чуть-чуть поднять качество. Модем Huawei 8372H153, если вам это о чем-то говорит. и В общем, продавец его заявил как оригинальный, а на проверку оказался, что он... Перепрошитый из Пакистана От какой-то компании Зонг В общем у него куча блокировок И что не дает мне его Расширить по функционалу Вот провозился я с этим делом Со вчерашнего Дня Полночи Сегодня полдня, короче нормальное. На него Время убил, ничего не помогает Ничего не шьется Ничего с ним сделать нельзя Поэтому будем возвращать Конечно, больше всего во всем этом э, меня расстраивает то, что я потерял кучу времени, то есть там, почти сутки, которые я мог бы там по монтажу, либо там другим делам, разбирался, потому что как бы, ну я аж откуда все теперь знаю про эти модемы, и про, и про то, откуда они покупаются и так далее, и как они прошиваются, и вообще, почему мне такой достался. Это вот все я загуглил, нагуглил, что называется, на все это время. В общем, это не покупайте. Тут даже не написано модель устройства, тут мануала внутри нет, это просто, короче, вот такое, если кто-нибудь закажет, отправляйтесь разобран. А вот это вот интересно, я стал оформлять возврат на LASDA, Лаз, да, чтобы вы понимали, это, ну, дочка Алиэкспресс по сути, то есть тайская локальная, то есть или не под управлением у Али находится, в общем, я точно не знаю, но у них есть раздел на сайте, называется LAS Global. А, и это по сути товары как раз вот с Алиэкспресса с Китая просто под брендом Лазада. Большое отличие в том, что мне не надо возвращать продавцу в Китае, возвращаю вроде как местный Лазаде, она сама там отправляет. И вот тут интересно, я когда нажал возврат, у меня написал там скиньте фотографии, опишите проблему, и мы будем рассматривать. Но после нажатия кнопки отправить претензию у меня моментально выдал претензия принята. Вот вам QR-код, отправляйте обратно. Отправить назад можно несколькими способами, можно через почту Таиланда, там через флеш доставку, либо через доставку кэри. Самое удобное кэри, потому что просто нужно найти один из их офисов, привезти туда и просто отдать, показать QR-код на телефоне. На сайте этой транспортной компании есть карта, где указано много точек в Паттайе, в основном там различные мини-марты, где можно сдать посылку. Но удобнее всего приехать непосредственно в их такой офис, типа мини-почта находится на сухом вите на юге прямо на заправке шел и здесь должно быть все очень быстро okay, ну клево, буквально это пару минут Причем, ну я первый раз отправлял Не знал процедуру, там на самом деле стоит терминал Сам подходишь, сканируешь, он печатает чек И клеишь его на коробку И отдаешь просто им, все, конец Действительно быстренько, удобненько Ты уже отправляла, да? Иди. Вообще одна минута Я даже не успела в записать А, ну вот Моментально пришла отметка На сайте Лазады о том, что Я вернул посылку Следующий шаг это дождаться, когда она прибудет на склад. Ну не в Китае же, да? На склад ложу, не знаю. В общем, они ее посмотрят и после этого оформят возврат. Надеюсь, это будет быстро. На, карту или в кошелек сюда? А, на кредитную карту написано. Красиво. Таланги. Да, да, сейчас облака такие пушистые. И даже да живописно вы людям. Только какая -то такая небольшая, да? Да, Ну, видимо с вечером уже какое-то испарение идет, я не знаю. Днем все эти острова вообще видно отлично. Красивые закаты в прямом эфире надо показывать. В общем. -то. Давай, наверное, расскажем немножко про про нашу ситуацию со стримами, зачем этот нужен был модем и... Рассказывай! Я, да? Ну да, как бы. Я что могу сказать? В общем, я не буду больше заказывать, конечно же, еще один модем, потому что смысла в этом особого нет. Мы вообще решили немножко поменять систему. То, что у нас было... Кстати... Трим-рюкзак. Ну, в общем, нам э, новый модем нужен был, чтобы немножко увеличить качество прямых эфиров, добавить еще один интернет. На данный момент у нас э, работает, прям время три интернета. Такой достаточный колхоз. Собрал из того, что есть. То есть мы взяли ноутбук. Танин, к нему подключен хаб. Просто тут не хватает немножко USB-разъемов. Это у нас камера. Камера, вот она болтается. Вот камера, с, которая через карту захвата, компьютер. В общем, и нам не хватает немножко разъемов, поэтому хаб, в него вставлен модем с сим-картой. В него вставлен еще вот э, такой э, удлинитель, и у него на втором конце находится, находится модем Wi-Fi, второй, <coughs> второй Wi-Fi модем. А, для чего второй Wi-Fi модем? Чтобы ну, свой есть в ноутбуке, второй внешний, чтобы подключить второй телефон. То есть раздает мой телефон, раздает тайм-телефон и третий источник, это вот этот вот модем со своей сим-картой, от него увидена антенна на корпус, на корпус, на сам рюкзак сверху, да, то есть. Я боюсь, что-то выпадет, все время Окей, не... да. okay, ладно, держи компьютер свой, да. Вот. Ну и плюс ко всему в, в рюкзаке, так, да, сейчас отключу немножко, Тут подключен пауэрбанк, к нему подключена камера, чтобы она не садилась. И к нему непосредственно так. Это у меня тут полотенчика, чтобы не царапались друг от друга все, да? Ну, горю колхоз. Вот, к нему подключен, тут есть розетка прям 220 у этого пауэрбанка. Подключен непосредственно ноутбук. Вот, плюс еще в рюкзаке а, два вот таких а, кулера со своими собственными батарейками, которые все это дело хрождают, потому что достаточно сильно греется вообще и ноутбук, и хаб. Это, знаешь, как в этом, как в интернетах говорят, да ему за такую разработку премию дадут. Ой, да камон, блин, колхоз такой в интернетах. <свят> так. вот. В Хабе есть еще один свободный разъем, и сюда я хотел включить еще одну вот такую вот самую вот такой свисток со своим интернетом, чтобы было 4 и, собственно говоря, чтобы поднять немножко качество, чтобы не такая мыльная картинка была, вот битрейд повыше сделать, но как вы видели, пришел плохой. И я думаю, что мы так подумали решили, что мы больше не будем заказывать. Минусы всего этого, то что здесь, ну как видите, куча проводов. Где-то что-то все время отваливается, что-то отходит. Да все, блин, надо постоянно перепроверять, переподключать, во время трансляции она останавливается, и так далее, и так далее. Конечно же, лучшим решением было бы купить какое-нибудь такое крутое устройство, типа LaFue Solo Plus, которое там стоит под 100 тысяч батов, да? Одна коробочка вместо вот этого всего, в которую втыкается камера, как бы и вперед вот но как бы дорого, дорого также у нас на стримах я часто рассказываю про всю эту технику как это работает, потому ну, что ну, раз возникают проблемы я так или иначе делюсь этими проблемами как я их решаю по ходу дела да? тут перегрузил сервер, тут там переподключил тут обновил, тут перезагрузил все сразу и так далее и также я делюсь еще информацией то что мы еще пробовали вот мы одно время перед тем как я вот это все собрал мы пробовали делать стримы с телефонов и оно так себе шло, потому что ну, достаточно старые у нас телефончики, у меня четырехлетние, у Тани, у не у меня трехлетний, у тебя четырехлетний. ну, короче, старые, в общем, не тянуло все это дело, ну, и в определенный момент наши подписчики как-то сами предложили собрать нам на телефон, на хороший новый последней модели iPhone, который... Э по всей вероятности, 99,9% будет работать так, как надо. Ну, так или иначе, я видел, что это все работает. Видел у наших коллег-блогеров, обычно не русских, англоязычных, вот в этих локациях в Таиланде, на этом местном интернете. Это очень важно. Что большинство, а все вообще, все стримят с телефонов. И вот у кого задавал вопросы на трансляциях у них, что вы стримите, там у всех там последний Samsung, там последний iPhone и так далее. И, в общем, наверное, надо просто обновиться, действительно. Ну как бы то ни было, наши подписчики уже кинули клич и уже а, очень активно собирают а, копилочку, пополняют именно на телефон. Так что одеваться нам уже всяко разно некуда. Сумма растет и уже практически половина. Ну да, я нам. вообще стеснялся начинать сборную, но как-то все-таки заставил. и в общем сами начали. И, типа, мы уже собираем, куда вам переводить, да такие. В общем, это подтолкнули нас. Ну спасибо на этом. В любом случае. Будем собирать на телефон. Единственное, что надо поискать вообще, где они сейчас продаются. потому да, что ну, Давайте об этом, и мы сейчас еще подумаем об этом еще в следующей программе. Вот на этом, наверное, все пока. Вот Со стрим-набором мы еще немножко повыходим в эфир. Насколько можем, может, соционально с какой-то точкой, чтобы не ходить, не терять интернет, там, не двигать этим все кабеля и так далее. Пособираем, в общем, на телефон. Ну, а пока-пока. Пока переходите на наш канал прямых эфиров. Мы все равно там проводим прямые эфиры с улиц Патаи. И приглашаем вас в пятницу, субботу, воскресенье. Обязательно присоединяйтесь. Увидимся. Закат какой у нас.